12 октября. Хуя не видно. Табуняка полетел. Гусиков. А я пока что ничего не увидел. Сегодня первый день со своей волыной пошел. Посмотрим, может какая булочка. Осталась хоть вчерочек. Ворон-то летает. Сделаем, что будет дальше. Да нихуя, наверное, не будет. Время уже в 6 часов доходит. <сёк> Стрельнул ребята вроде по косачу. Хуй знает, вроде упал. Косачь, не косач. Угу. Вроде здесь сидел. <кười> <кười> а вот это береза, что ли? Можешь убежал. Короче, ребята, перед тем выстрелом я видел косача. Сначала думал, утка хуяри. Косач был. Я приложился, прицелился, а у меня не стреляет. И оказывается не взвел, Сейчас с рульем не разобрался нормально. Ладно, хуй ним. Потом минут через 10 иду, смотрю, косарь сидит. На березе, блядь. Я подошел, бабах, камнем вниз нахуй. Подошел, поискал, хуй нарыло, не нашел. Потом, короче, ушел я оттуда. Минут через 15 после того, как поискал. Взлетела то ли каполуха, то ли тетерка, блядь, из земли. Здорово кто-то. И вот полетел куда-то. И вот сейчас я хуярю, и никого не видно, блядь. Чего за хуйня? Либо я подранил того косача, по которому стрелял, либо я его тупо не нашел. Там, блядь, заросший все нахуй травой. Малинник нахуй там. Вот такие дела. А кстати, мне вот здесь место понравилось. Минут за двадцать уже три Всем привет, ребятки Сегодня 14 октября 18 года Картина, конечно, пиздец Хотел одеть сапоги, не стал одевать, короче Думаю, одену ботинки теплые. Куда уж вода, блять Какие утки уже, блять Косачей пострелять пошел. В итоге, короче, пришел на место Смотрю, короче, табу Ну так поднимается, штук 7. Я хуяк есть Упала одна Отделились, короче, три штуки в другую сторону пошли. Я в других, короче, хуякс. Еще одна падает. Ищу нихуя не могу найти, блядь. Что за хуйня? Вот одну нашел, которая первая, блядь. Вот она, короче, лежит. А вторую не могу. Ну, может, не там искал. Селезень крикоша, короче. Вот. Чё, ребяточки, вот нашел второго крикоса. Короче, первым был селезень вот этот вот зеленая головка. А вторым выстрелом я взял вот эту вот самочку, блядь. чуть нашел, короче. Этот в воде было, а это на траве. Вот. Фишерман Хунтер представляет охоту на утку и на тетерево. Егеря, в путевке я их отметил. Так что теперь ко мне никаких претензий нет. Единственный минус это у меня мокрые ноги. Я вот думаю, домой, наверное, надо газовать, короче до дома километра около трех переобуться короче сапоги обуть и пиздовать уже до вечера хуячить ходить ладно всем пока подписывайтесь на мой канал Fisherman hunter всем привет тем кто со мной не захотел сегодня на охоту удачи короче ребятульки передумал я идти домой так носочки положимая Уток больше не видал на воде, вот только, наверное, двух крикошей видел, что просто перелетали так вдалеке. Сейчас вот нашел вот этот вот кустик боярышника, голый уже. Вот собрал ягоды боярки, видите. Сейчас, короче, в термоз закину, у меня там чаек со сгущеночкой. И пускай настаивается, и похожу часа через полтора-два по чайку, охуенно вкусного. Жарко, блядь, становится, я сегодня нарядился-то, блядь, как на зимовочку, нахуй. Вроде снег обещали, а солнце светит охуенно. Ну ладно, ждите дальнейшего отчета. Сейчас похуярю туда, где косачей видел. Ну до туда у меня еще может часок-полтора идти. Хули тут поле, блядь, а на полях лужи, блядь. Арагос растет эти. Черные-то дудки ебаные. С пушистыми головками нахуй. Ладно, всем пока. Короче, ребята издалека лебедей увидел. Сейчас иду посмотреть на камеру. Думаю, может, утки с ними будут сидеть. А вон они какие. Лебеди сидят. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук, короче. Белые и серые. Два белых и четыре серых. Это серые молодые, короче, лебеди. Лебедушки. Ясненько? Мы один раз дядька, короче, серого лебедя убили. Мы, короче, вообще не знали, что это лебедь молодой. Нам потом сказали. А они, короче, это... Как сказать? Мы думали, что это гусь. Вот. Поднимутся, не? Ну, нихуя не поднимутся. Я Ладно, хватит память кончать. Такое ощущение, что они сейчас подниматься будут. Давно прилетели-то, ээ? Ко мне плывут красавцы. Камне пуют. Стрелять их нельзя. Не то что нельзя. Зачем? Ну, отсюда оба я, блядь, с трех выстрелов положил, штуки четыре. Шею бы вот так перестрелил. Красота, блядь, ребятки. Красота! Ой, природа мать, блядь. Красота, блядь, пошла. Аж душа радуется, блядь, такой красоте. Слышите, как они орут? Вообще прелесть. Вот так вот фишерман хунтер прогулялся, блядь. Все, короче, дошел до озерка, до которого планировал. Сейчас, короче, там есть дрова. Попробую поджечь их. Носки чуть-чуть подсушу, чайку въебу и побегу дальше. Те косачи места, где косачей видал. Все, ладно, не буду память кончать. Вот он, кстати, этот кострище это. Все, ладненько, давайте. 12.10. Сушу караси, как бы не сгорели, блядь. Сижу, пью кофе со сгущенкой и Сами знаете, чем. Бояркой, правильно. Ноги так и поряд <свят> <свят> Вот, блядь. Как-то так, ребятишки. Думал, с братом на рыбалку сегодня. Батька Иваны сказал, нет нихуя подъема рыбы, блядь. Вот, вчера с горем пополам нашел 10 патронов, блядь, охотничьи-то у нас закрыли, блядь, на ремонт на 10 дней, без патронов остался я, блядь, вот, внутри стрельнул сегодня, один раз еще промазал, блядь. два раза, первый попал, второй попал, через некоторое время потом еще одна поднялась, ну уже, блядь, расстоянии метров 70 было, я так в азарте стрельнул, блядь, авось попаду нахуй, можно сказать, даже не целился. Нихуя не попал. Но часть боярки так-то вкусненький. Ягодки настоялись. О, блядь. Но ну, чувствую, у меня горло заболит нахуй после этой охоты. Пули вот в этих башмаках пошел, блядь. Воды вот столько, блядь. Выше сапог, нахуй, этих. Все, пиздец, короче. Вот такое вот круглое, ребятки, озерко. Засрано уже. Циркони здесь добывают. В общем, через спутник фотографию выложу видео, покажу, где это кольцо находится. Сейчас гляну на навигаторе, где это. точка. Короче, возле вот такой вот лужи. Ну, это болотинка. Бабриный погрыз. Вот, вот. Ну, это все старое. А вот свежачок. Ну, как свежачок. Хуй знает, может, смесить. Вот такие дела. Заветрим. Сейчас, короче, по стрельнул, блять промазал сука далековато в лед и второй патрон почему-то не перезарядился еще не разобрался как на мрке сделать чтобы она сама перезаряжала автоматом стреляла не знает одиночка получилось ребята блять вообще ружба на огонь блять вон летят утки короче вот одна лежит Короче, подманил, в лед стрельнул, нахуй сбил с одного выстрела. Интересно так? Сел в траву, короче. А она ко мне хуяксов летел. Вот еще летят. Ну, сука, высоко, ребятки. Не буду я стрелять. Это у меня уже третий крикаж. Вот. Полетели они. Уточки мои. Он еще одна полетела. Красавица, блядь.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 Сейчас ее надо как-то палкой достать. Андатра лежит пойманная, дохлая. А во хата бобра, ребята. Тут кто-то выловил, короче, капканы ставили, проходные виды. Ладно, пошел дальше. Короче, утку не достал. Я когда шел, там мужики, короче, были. Очень далеко, считаю, что больше половины пути назад. Сети ставили. Сейчас побегу до них. Если они мне помогут, лодку дойдут. Это километр тащить ее, блядь, может больше, то достану ее. Если б нет, может их уже там нет, то я вернусь, посмотрю, куда ее ветром прибьет. Блять, ветер нахуй, наоборот, от берега, гонит ее. Ладно, все, пошел. Короче, ребята, еще одну утку. Четвертую захуярил. Чирок вот за кустом лежит, видите? Вот. Как же ж достать-то мне его? ба на вроде! Но если сегодня не получится достать, короче, до мужиков я не смогу пройти там. Балатина, блядь, начинается опять на острове. Завтра возьму с химзащиту, нахуй, и зайду в химзащите. Достану, нахуй. Пойди, никуда не унесет ее. Блядь, ребята, ну охотники по-своему дураки. Короче, вот, блядь. Видать, в голову ей попало, она еще живая осталась. Черочек, блядь. 16.47 белые мухи летят. А я сегодня купался, блядь. При том, при всем два раза, блядь. Первого крикоша вот этого, которого в лед над водой сбил. Не смог достать. Его сейчас вообще унесло, блядь, метров за 50 от берега. А второго черка достал. Он метров 15 был от берега. Пришлось мне по воде пройти. Короче, ноги вообще охуели были, блядь. Походу я сейчас простыну, нахуй, сопли вылез. Блядь, что-то я не догадался, надо было хоть надувной матрас взять, нахуй, чтобы лодку таскать с собой. Надо ну, в матрасе, можно было. Или хотя бы химзащиту одеть, блядь. Но химзащита, блядь, тоже, по-моему, везде не дойдешь, а на матрасе было бы оптимальный вариант проплыть. Ладно, все. В сторону дома пиздую. Вот где молодой одиночка орал, вот ему надо куда. Одиночка, ага, я видел был. Ну серый молодой, вот Взлетал. Вот это. Да никакие какие красавцы. Сейчас не видишь самец, как вылетит. Ага. А вот сзади. А это видать с самкой они летят. Да. Вдвоем. Видишь, вот один по середке летит. Вот, вот такие вот отбиваются, он устает. А -а -а! Вот потихоньку. Видишь? Коля, не-не-не, лучше здесь ехать. Тут ты перепрыгнешь потом. Ну сейчас по 10 Вот ты вот сюда, вот потихонечку. Посмотри, Хуякое вот. Ну смотри там, где. Как они в ну, кучу сбились. Надо сюда перепрыгивать. Потому что там, видишь, бревна какие понавали, А сухое вот здесь. Чёрный вот Черный патрон. Короче, ребята, патроны-то у меня это на исходе были. Сегодня пошел с девятью патронами. <coughs> Оставалось три патрона. Подошел к озеру. Те же мужики, которые были, что я хотел попросить их, чтобы сплавили за крикашом. Подошел, короче. Пофиздели, они, короче, убили пиганку и черка. Ну и, короче, я спросил у них патронов продать. Да, они мне как нахуярили этих патронов, наверное, штук 15 или 20, блядь. Пятерок вот таких вот. Видал, короче, 10 косачей. Два раза стрельнул, нихуя не попал. Вот сейчас приехал на утреннее же место. Они меня довезли, короче, оттуда километра два, наверное, проехали. Сейчас буду смотреть, короче, крикошей. Может будут крикоши идти. Вот. Ладно, всем удачи. Ну вот как-то так вот. Пока что ни одной уточки не увидел. Вот такой вот у нас облачный закат. Вот, лунишку видно. Стою тут, короче, возле старого мясокомбината. Вот. Такие вот лужи с утра не замернут. Гарантированно замерзнут, ребят. Сейчас вот постою. Подожду. Не знаю, будут летать, нет. Наверное, вариант у меня сейчас какой. Съебнуть отсюда, ближе к дороге. Опиздавать стоять подождать если вчера завтра туда с утра можно будет ехать если б я не простыл кстати андатру видал сейчас там шел Андатра, блядь.